привет, ребята! Вы на канале Нюта, Анюта, и сегодня вы узнаете немного интересных фактов обо мне. Извините, что я целых две недели не снимала видео и выложила только выбирашки две недели назад. Это все потому, что сейчас карантины нам задают очень много домашнего задания в школе. И на это все ставят даты, дают по два дня, и мы не успеваем делать. Ну, сегодня я нашла время и снимаю для вас это видео. Ну что ж, давайте начнем. Первое, о чем я бы хотела вам рассказать, это о моих путешествиях. Я была в семи странах. Это Турция, Египет, Франция, Германия, Чехия, Польша и Крымский полуостров. Если считать Украину, то даже 8. По Украине я также путешествовала, ну, кроме своего города. Впервые я поехала в Турцию, когда мне было практически два года. Год и 9 месяцев. Я ездила со своей семьей. Потом мы ездили каждый год в Турцию. Мы там были в разных городах, наверное, в семи разных городах, или даже восьми. И... Один, один раз я ездила в Турцию со своей самой лучшей подругой Дашей и ссылка на ее канал в описании. Также мои самые лучшие подруги Яйлама, Амалия или и, и Ева Косинкова. И, или же мы ее называем Евусикавем вот так по-разному. Мы дружим еще, наверное, с года, с двух лет. Мы вместе ходили с Дашей на английский. Мы сейчас ходим вместе на английский в один клуб. Также я путешествовала с Дашей в Египет. И мы ездили вместе в Турцию, в Египет, в Польшу, в Германию, Чехию и Францию. Во Франции мы были в Париже, в Германии, в Дрездене и Франкфурте а в Чехии, в Праге, ну, во Франции, в Париже. Я была, наверное, примерно в 32 городах, или, может, даже больше, я не считала, их очень много. Ну, вот, примерно вот так. Я думаю, что вам интересно, что здесь за клеточки, кусочек, вам видно не целую, вам интересно, что там, правильно? И я ей расскажу о своих домашних питомцах. Вы уже знаете, что у меня есть собака Лилу. Ей три года. Вы ее уже видели и можете подписаться на ее канал. Ссылочка в описании. А это мой хомяк. Сейчас я вам его покажу. Это его клеточка. Он у меня появился совсем недавно. Ему. Еще нету даже месяца. Ему три недельки. Джангарский хомяк. Вот такой вот он. Он питается исключительно кормом для хомяков. И также мы ему даем морковку. Есть сушеный специальный буряк для них. Разные вкусняшки для хомяков. Живет он в вот такой вот клеточке, Но скоро... Ему придет большая новенькая, там где будет колесо, разные проходики, вот такие вот э, туннельчики. Ну, пока что мы взяли такую маленькую. Он у меня повелся в понедельник. Осень. Но сегодня суббота, видео может быть выложу в воскресенье. Этот хомячок в длину 4 сантиметра, а в ширину 2 также я хочу рассказать следующее о своих хобби. Я обожаю читать. Я научилась в три, я уже очень хорошо читала, три года. И сейчас я до сих пор люблю читать. Многие дети терпеть не могут читать, не любят, ну как-то не очень. Я относится нейтрально, я люблю читать, мне это нравится, мне интересно. Я прочитала очень много книг, у меня есть домашняя библиотека. Если вы хотите, я устрою обзор. Пишите в комментариях, хотите вы или нет. И также мои любимые книги это Гарри Поттер восемь частей, Том Сойер и Дом странных детей мисс Перигрин. Мои любимые фильмы это Гарри Поттер и Дом странных детей мисс Перигрин. И мой любимый сериал это Спаты. Там пока что 6 сезонов, я очень жду седьмой. Я смотрю этот фильм, наверное, с пяти или с четырех лет. И я смотрю его каждое лето, мне очень нравится. Хоть я его уже почти наизусть выучила, но все равно смотрю, он мне очень нравится. И также мои хобби, это все, что связано с созданием игр, сайтов и тому подобное. Я хожу в компьютерную академию «Шаг». Видео с компьютерной академии есть в описании, ссылочка. И также я очень люблю путешествовать. Вы это уже поняли. Я очень хочу посетить все 190 страны, все 193 страны мира. Ну, мне очень нравится, это мое хобби. Ну, на сегодня это все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И если вы хотите продолжение видео обо мне, давайте наберем под этим видео пятнадцать лайков. И всем пока-пока!